Сегодня мы продолжим решать задания из вот этого сборника задач по теоретической механике Яблонского с авторами. Наша сегодняшняя задача из раздела Динамика механической системы, подраздел Дифференциальное уравнение движения твердого тела. И задание D11 мы сегодня рассматриваем. Исследование поступательного и вращательного движения твердого тела. Итак, сегодня у нас задача D11. Дифференциальное уравнение движения твердого тела. Давайте сразу вспомним, что у нас мы имеем в виду, когда говорим о движении твердого тела. Вот мы рассматриваем движение какого-то тела. Давайте изменим этот оттенок пера. Вот какое-то твердое тело. Мы выбираем полюс движения, и оно совершает сложное движение. Как мы изучаем это движение? какой-то системе отчет. Мы выбираем полюс движения. Чаще всего это центр масс, тела, Но не обязательно. И что считаем? Мы отслеживаем два движения. Мы считаем, что вместе с этим центром тело передвигается как поступательно. То есть, например, из этой точки вот в эту точку тело переместилось каким макаром? Оно переместилось сугубо по Поступательного. Но еще одновременно, поскольку тело может что делать? Вращаться. То есть, оно. Вот мы выбираем какую-то ось относительно этой оси, мы отслеживаем вращение. То есть одновременно что делаем? Ну, основная теорема кинематики. Мы рассматриваем движение тела как. какое? Любое сложное движение тела. Мы рассматриваем как сумму поступательного. Плюс вращательное, поступательное тело вместе, я говорю, с точкой, с полюсом движения. Плюс вращение вокруг этой точки. То есть э, вот сложное движение тела, которое у нас представлялось вот так вот. То есть мы представили себе вот таким вот макаром. Как-то я тут все хорошо зарисовал. Ну, надеюсь, вы разобрались. В принципе, посмотрите опять кинематику. Вот это основная теорема кинематики. Что у нас имеется в этом случае? В этом случае у нас имеются следующие понятия. То есть, движение твердого тела, поступательное, мы рассматриваем как движение вместе с центром тяжести, и, соответственно, как материальную точку. То есть, мы рассматриваем движение только одной материальной точки, например, центра масс, и это движение просто равно, что в сумме всех сил, которые действуют на тело, плюс вращение, то есть И, ну и при некоторых дополнительных условиях, как вращение вокруг этого центра и φ. я напомню, что если поступательные характеристики зависят от выбора точки P, то вращательные характеристики не зависят. То есть угловая скорость, с которой тело вращается вокруг этой точки, омега П, в точность, если мы выберем другой полюс, например, А, то угловая характеристика омега А будет точно такая же. То есть омега А будет равняться омега П. А вот э, скорость линейная, то есть ВП, не будет равняться скорости э, полюса А. Если мы выбираем точку А в качестве полюса, то аналогично и ускорение. То есть АП не обязательно должно равняться АА. -А. а вот зато угловое ускорение тоже будет э, постоянным. То есть, в общем, здесь что нам остается нам сказать? Что значит момент относительно вот выбранного полюса? Давайте раз С написали, давайте С относительно э, центра С. То есть, это вторая производная от угловой скорости. Ну, или, естественно, это что? Ускорение э, главный вектор. А здесь что у нас написано? Линейное ускорение. А здесь у нас угловое ускорение равно моменту главному моменту системы сил, которые действуют на тело. В общем-то, вот такие дифференциальные уравнения движения мы и будем рассматривать в этой задачке. Теперь давайте посмотрим, что же предлагается рассмотреть здесь. Ну, естественно, мы такие уравнения будем составлять для каждого тела системы. Значит, Механическая система состоит из двух колес и груза. К колесу один приложена движущая пара или движущая сила, движущий момент, то есть, ну да, движущая пара, это есть движущий момент. Время отчитывается от начального, когда начальный угол поворота колеса 1, скорее всего, равен нулю, а угловая скорость задана, момент сил сопротивления ведомого колеса равен 1 другие силы сопротивления не учитывать, масса колес даны, масса третьего груза дана, радиусы даны, Найти уравнение движения тела системы, указанного в последней графе, определить также натяжение нити о а вариантах, где окружное усилие в точке их касания, там, где колеса соприкасаются. Радиусы инерции заданы. Как -то не считать считать, если не заданы, то считать сплошными, сплошными однородными дисками. Сплошь и рядом сплошные однородные диски. Ну, для формулы вычисления момента инерции для сплошного однородного диска мы смотрели вот в задаче D10 посмотреть. Итак, пример выполнения задания. Вот у нас данные. Вот массы тел. Вот движущий момент. Вот момент сопротивления. Он постоянный у нас. Радиусы даны. R2, R3 не дано, но может он на него потребляется. Вот радиусы инерции даны. Угловая скорость. Найти уравнение Фи2, а также окружное усилие и натяжение нити в момент Т1 равно 1 секунда. Ну вот где у нас рисунок 159А? Вот он. Вот наша система. Вот первое колесо, которому приложен движущий момент. Вот второе колесо, которому приложен момент сопротивления. Вот груз. 3. Итак, что будет происходить под действием этого момента, если мы зададим, ну вот оно, Омега, если зададим, то есть вот э, происходит, значит, что вращение, начальная скорость, напомню, первого колеса отлично от нуля, то есть он уже вращается, в это время к нему прикладывается момент, он начинает, соответственно, с углового ускорения то есть он все быстрее и быстрее вращается. То есть вращается он против часовой. Соответственно, это колесо в точке соприкосновения будут действовать окружные усилия. Например, это зубчатые колеса или еще какие. -то. Здесь, соответственно, будет передаваться усилие, и оно начнет вращаться в каком направлении, только теперь оно начнет вращаться в направлении по часовой стрелке. И к нему приложен, соответственно, момент сопротивления. Соответственно, вот этот момент сопротивления. Вот Так вот, значит, под действием этих двух сил, то есть силы передающиеся окружное усилие от первого колеса, и, а, извиняюсь, тут еще третья сила, тут действует сила натяжения нити. Под действием этих трех сил, то есть от вращающего момента, окружного усилия и силы натяжения нити, вращается третье колесо. Ну и груз он совершает под действием двух сил, силы тяжести и силы, Движение нити, он совершает поступательное движение вниз, если это движется туда, а если движется обратно, соответственно, вверх. Ну, когда нам неизвестны направления движения, мы задаем их просто произвольно, и решая уравнения, точнее, уравнение движения, ну и их проекционную форму, то есть проекции на какие-то оси, мы, соответственно, определяем, правильно мы задали это направление или нет. Итак, вот задача, которую нам предстоит решить. Запишем мы данные давайте в следующем фрагменте.